Всем привет дорогие друзья, с вами Данил Яценко, записываю сегодня для вас такой информационный видеоролик. Решил снять его с вебкой, плюс новый микрофон появился у меня, но еще у меня появился ребят Хромакей, недавно купился Хромакей, благодаря нему я позволил себе убрать задний фон на вебке, как вы можете заметить, меня теперь без заднего фона видно, это очень круто, я считаю, теперь видео чаще будет выходить с вебкой, я очень рад этому, вот и вообще таких видео на канале информационных у меня очень мало и их мало кто смотрит но сегодня я решил снять потому что мне есть что сказать ребята в общем я решил недавно перейти на яндекс зен точнее вести одновременно и яндекс и youtube ну как недавно прошло 4 месяца как я создал канал на дзене я его создал потому что youtube ну, ввел санкции и заработок с YouTube стал в 10 раз меньше, а я и так получал очень мало, с него 6 долларов я получал до санкций. Сейчас я получаю, ну, может, полбакса получаю, это не всегда нестабильно, и то вывести, не знаю, как я, короче, эти полбаксы. Вот, счет заблокировали, все заблокировали там у меня, поэтому я решил перейти на Яндекс.Зен, uh, uh, uh, точнее параллельно вести на дзене вот канал еще я перешел на дзен потому что на ютубе авторские права нарушались постоянно то есть я не могу даже нормально снимать геометрия Dash какую-нибудь или бы даже сталкер не могу снимать потому что просто музыка музыка блокируется я доход не получался с видео ну и мне уже пофиг на это как бы потому что я с ютуба перешел на дзен э, ну, перешел в плане заработка а так видосы будут выходить и на дзене и на ютубе вот. В общем, прошло 4 месяца, и недавно э, по моей тупости, короче, по моей ошибке грубой, у меня заблокировали канал. В общем, допустил я грубую ошибку, и я ее осознал, конечно же, и, и допускать я больше не буду. На этом я, конечно же, не остановился, и мне вот пришлось э, создать новый канал. пришлось. А на том канале у меня были уже и подписчики первые там, и монетизация была уже подключена, и заработок шел, и активность была какая-то уже на канале. Но, к сожалению, этого больше нету, и появился вот второй новый канал у меня. И поэтому, ребята, заходите на мой э, новый Яндекс.Зен. Ссылочка будет в описании под этим видео. Либо же вот подсказки будет висеть на Ютубе. Вот, ссылочка на него. Пожалуйста, подпишитесь на мой Яндекс.Зен. Мне это очень важно. Приоритет, конечно же, я уделяю Яндекс.Зену, а не Ютубу. Поэтому ролики больше смотрите на Дзене. Ну, конечно же, я знаю, что не все перейдут э, на Яндекс.Зен, э, кто-то останется на Ютубе. Ну, я надеюсь, что мои зрители меня поддержат и перейдут все-таки на Яндекс.Зен, потому что я буду здесь больше вот вести свою деятельность. Ну, и на Ютубе тоже оставайтесь, как бы, но приоритет Яндекс.Зен, конечно же, да. Мне необходимо набрать первые 100 подписчиков, ребята, чтобы я вновь вернулся себе монетизацию, вот, поэтому, пожалуйста, заходите, подписывайтесь, ставьте лайки, проявляйте активность. Вот. Это видео не только про Дзен, ребята. На самом деле, я бы хотел бы поздравить всех с наступившим 2023 годом, если я этого не сделал. А я этого не сделал, потому что не было новогоднего видео на канале у меня никакого. И вообще, видео у меня на канале новогодних особо не было никогда. То есть, я не снимал. Ну, я просто хочу поздравить вас. Вот, просто не поздравил раньше. Кого-то поздравил в личку, но ну не всех, вот, не всех. Поэтому сейчас я поздравляю, лучше поздно, чем никогда, да. И вообще я хотел поделиться, какие ролики будут выходить у меня на канале в 2023 году. Ну, во-первых, у меня канал начинался с Вормикса, и прекращать я его не собираюсь снимать. Вормикс нуля, там дальше будут бои, стримы, возможно, рубинки, боссы и всякое прочее. Будет у меня. Также выполняю, ребята, заказы по боссам в Вормиксе. Можете заказывать у меня любого босса. Вот, выполняю достижения за боссов. Вот. Ну и в принципе там еще посмотрим, что буду делать. Это что касается Wormixa, также будут выходить у меня видосы по игре Geometry Dash. В эту игру я начал играть с 16 года. А записывать начал я ее с 18 года. Так получилось, что я записывал прохождение Geometry Dash аж несколько лет, короче, некоторые прохождения были некачественные, потому что у меня то микрофон, короче, некачественный, то комп у меня старый, то, блин, еще что-то, короче, то авторские права, там музыку поудалял, короче, я то что-то, блин, еще там у меня, и, короче, все, вот, Геометр у меня растянулось на два года, я записал ее полностью уже на канале, скоро выйдет видос, еще один, вот, ждите. В принципе, я дальше планирую еще снимать прохождение сложных уровней в Geometry Dash. Посмотрим, посмотрим, что будет, что получится с этого. А так, в принципе, ролик подходит к концу. Мне больше особо нечем сказать. Еще раз поздравляю с Новым Годом. Подписывайтесь на мой Яндекс Зен, На YouTube тоже подписывайтесь, так как ролики будут и там тоже выходить. Ну и заходите в мой паблик ВКонтакте. Там тоже будут видосы выходить. Вот такие пироги. Всем удачи, всем пока, увидимся в следующем ролике.